Всем привет! С вами снова интернет-магазин «Водолей» и сегодня у нас в обзоре погружные скважины центробежные электронасосы торговой марки «Водолей». Эта широкая линейка насосов включает в себя модели с номинальными напорами от 16 до 100 метров. Бытовые центробежные погружные электронасосы «Водолей» предназначены для подъема воды из колодцев и скважин и подачи их в систему водоснабжения для частных загородных домов. Сегодня у нас в обзоре бытовой погружной центробежный электронасос «Водолей» БЦП 0563. Он предназначен для организации водоснабжения из скважин и колодцев. Состоит из электродвигателя, водозаборной части, напорной части из 10 рабочих ступеней. Укомплектован кабелем питанием и шнуром для подвешивания. Гарантийная и коробка. Данная модель БЦП – это широкий насос с выходной планкой и проходом кабеля вдоль насоса. Насос водолей БЦПЕ 0563 способен поднимать 1,8 м3 в час на 63 метра высоты. Это его номинальные характеристики, которые он способен давать в работе. Его максимальная характеристика составляет 90 метров напор 3,6 м3 в час или 3,6 куба в час или же 90 метров напор. При этом максимально потребляемая мощность – 1270 Вт. Мощность самого электродвигателя составляет 900 Вт. Насос водолей BCP-0563 укомплектован кабелем длиной 63 метра от насоса до пускового блока и имеет сразу в комплекте вилку. Пусковой блок имеет встроенный конденсатор, который позволяет работать данному насосу от сети 220 В. Также в комплекте идет шнур. Синтетически разрывной нагрузкой на 320 кг. Длина этого шнура составляет точно так же 63 метра. Насос имеет выходное отверстие 1 дюйм. Резьба внутренняя имеет проушины для крепления шнура или троса для подвешивания насоса. Высота насоса водолей 0563У составляет 613 мм. Его диаметр в наиболее широкой точки 105 мм. Он предназначен для эксплуатации в скважинах с внутренним диаметром от 110 мм и более, а также в колодцах с применением кожухоохлаждения. Насос может монтироваться как вертикально, так и горизонтально. Насос водолея БЦП 0563 применяется для организации водоснабжения с системами под давлением. Его назначение – поднятие воды из скважины или колодцев с созданием давления рабочего от 2 до 3 атмосфер. При этом глубина загрузки данного насоса составляет от 25 до 40 метров. При этом насос будет создавать давление от 2 до 3 атмосфер и нам подавать объем воды равный 1,8 метра кубических в час, что способно обеспечить стандартный дом с проживанием 3-4 человек. С вами был интернет-магазин Водолей. Всего доброго, до свидания.